У нас экстренный вызов. Убей дежурная часть Алло, здравствуйте, все хорошо? <свят> а у вас все хорошо? У нас все хорошо. Я просто интересуюсь, у вас все хорошо? У нас хорошо, а у вас хорошо. У нас все тоже хорошо. Я хотел просто сказать то, что чрезвычайных ситуаций нету. Все хорошо, все под контролем, под моим контролем. Никаких драк, ничего подобного не происходит. Я все контролирую. Вот никаких изнасилований, никаких э, действий противозаконных не происходит, э, все хорошо. Доклад принят. Все, до свидания. До свидания. Прием, прием, до свидания. Это <lacht> oh. <lacht> Hör auf, Mann! auf, <lacht> Das geil! Ist, ist Aber es ist erfinderisch, ne? Finde ich gut! <lacht> <müsste sich> auch. <lacht> Hör auf jetzt! Эйдет? Кто там на море просился? Поехали. Прямо сейчас? Да. Смотри, если ты за 15 минут успеваешь накраситься, помыть голову и собрать вещи, то мы едем. Подожди, да. Ста. Ты готова? Да. Волосы сухими должны быть, иди. Они должны быть мокрыми для моря. Я не вижу волосы, не забыла? Поехали. Поехали. Учебная тревога. В следующий раз, когда ты мне будешь говорить, что ты не успеваешь собраться за 15 минут, я буду показывать тебе это видео. Иди, Ooh. Oh. Найбург-чалендж! I know someone to ramble. I never come to Ram. I know. I Work. I work. can do that. Crazy ugly. <laughs> <easy, I believe. laughs> oh, oh my god. god! Oh my god! What just happened? <laughs> oh. <laughs> What just <you> happened? Lean, <laughs> <laughs> hit you with the Saucy, ooh, she don't like me. She flexing on the ground, but her booty flex. <laughs> oh, that's a film, man. Oh, у нас тут вот просто истерика. Муж первый раз в жизни постирал кроссовки в стиральной машине. Вот так пережили стирку кроссовки спортмастера там тысячи за две, наверное. Самые простые, самые обычные. Второй тоже, в принципе. И кроссовки, внимание, Дина Ричи, Италия, за восемь косарей. Виновата, естественно, я, потому что это я посоветую кроссовки в машинке. 做梦都想不到来时候好好的回不去了听嘴声<笑><笑>